оборота будут убирать все металлические гривны золотого цвета об этом мы узнали на брифинге нбу но не спешите их сдавать в этом видео вы увидите дорогую монету украины одну гривну которая была продана за 37 тысяч гривен на интернет-площадке виолити что особенного в этой гривне я расскажу и покажу почему она такая ценная и на что стоит обратить внимание, чтобы заработать на редких монетах Украины? Обиходная украинская монета номиналом 1 гривна продалась на Виолете за 37 10 гривен. Наши металлические гривны чеканились в разные года и у них разные тиражи. От самых маленьких пробных, начеканенных в единичных экземплярах, до монет с миллионными выпусками. Чем меньше тираж, тем дороже цена. И тем выше желание коллекционера положить к себе в коллекцию такую монету. Кстати, я покупаю к себе в коллекцию редкие монеты Украины. Список дорогих монет будет в описании к этому видео, также как и мои контакты. Если хотите продать, напишите мне. Металлические гривны 1995 года считаются редкими среди всех металлических гривен. Я не говорю о монетах 1 гривна 1992 года, так эти монеты считаются вообще пробными, с очень маленькими тиражами. А вот гривну 1995 года находили в обороте. Их приблизительный тираж около 50 тысяч штук, это немного, в то время как тиражи монет 1 гривна делались миллионными экземплярами. Это мы видим в таблице монет прямо сейчас. Поэтому 1 гривна 1995 года очень ценная коллекционерами. Цена такой монеты от 500 до 1000 гривен. Но самый главный момент, есть некоторые отличия, которые ну очень повышают стоимость монеты 1 гривна. В данном случае это редкая и ценная монета. Гривна 1995 -го года, которая была продана за 37 тысяч гривен, отличается тем, что на гурте этой монеты указана другая дата. 1996 год вместо 1995. -го. Именно благодаря такой ошибке первого монетного двора Украины такая монета становится уникальной и коллекционеры платят такие большие деньги. Такой брак с датой есть и на монетах 1 гривна 1996 года. Там гуртовая надпись 1995. Такие монеты тоже стоят сильно дороже. И в связи с тем, что желтые гривны будут постепенно изымать из оборота, то встретить такую монету в обороте просто невозможно. Ни 95, ни 96 год. Так что искать такие монеты нужно только в копилках. Не забудьте проверить свою. Возможно, вас там ждет редкая и дорогая монета Украины 1 гривна которые можно дорого продать на Violet или коллекционеру напрямую, мне например. Также я показываю новые монеты Украины, такие как 10 гривен монетой и реакцию продавцов на эти монеты. Ставьте лайк этому видео, если верите в свою удачу и вам обязательно повезет. Я желаю вам удачи и фарта как в находке редких монет, так и просто в жизни. Всем пока!